Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! Я Олег, он же Scratch, буду делиться с вами интересными моментами из мира игровой индустрии. Внимание! Если ты хочешь попасть ко мне в видео, то следи внимательно за этим роликом. В нем я случайным образом размещаю слова, из которых потом получается предложение. Если ты в комментариях правильно угадаешь предложение, и твой комментарий попадет в топ, то ты автоматически в следующем моем выпуске попадешь на этот экран, и я опубликую твой топ-комментарий. Погнали, друзья! Давно что-то я не казуалил, и вот решил поиграть в новую игрушечку, под названием The Wild Age, в которой наша основная задача будет захватить и защитить территорию от нападения врагов, которые начнут атаковать с приходом ночи. А, да, это своеобразная, значит, казуальная стратежечка, которая выполнена, как вы видите, вот в таких вот ярких тонах, и, если честно, она мне нравится, черт возьми. Но перед началом видео хотел попросить о малюсенькой просьбе. Поставь лайкос под видос, и, братишка Scratch, будет радовать тебя все новым и годным контентом по различным а, видеоиграм который ты сможешь найти на моем канале. Ну и заранее зрители извиняюсь за то, что у меня сегодня такой хреновый голос, потому что братишка скрещь немножко приболел и постараюсь из себя выдавить сегодня максимум, как говорится, на что смогу, то и сумею. Не судите слишком а, строго. А, ну что ж, ребят, мы начинаем. А, у нас, а, к сожалению, русского языка здесь нет. А, есть настройки кое какие, но русского языка я здесь а, не нашел. Давайте переключимся куда-нибудь а, в графические настройки, да? А, графические настройки у меня уже настроены как надо настройки клавиатуры а, и так далее в общем здесь все в принципе понятно думаю разберетесь ну и давайте сделаем краткий обзор и первый взгляд на возможности игрушечки чтобы вы дорогие мои зрители поняли стоит ли вообще в нее играть стоит ли качать а, все ссылочки на на скачивание этой игры есть в описании под данным видео поэтому спускайся ниже зритель и ты там все найдешь так ну а мы начинаем новая игра и посмотрим а, Так, войдя, значит, сюда, нам предлагают а, кастомизировать Я так понимаю, своего героя Ох ты, это что такое произошло? А, да, правая кнопка и левая кнопка мыши Мы выбираем а, острова, я так понимаю И сюда вот наводим Непонятно только для чего Аватар, друзья, у нас есть а Мы можем выбрать а, рыцаря Различных персонажей мы можем здесь, значит, выбирать Да, это вот такие вот меняются скины Но только я не знаю, меняется ли Да, ребятки, меняется. у нас и характеристики Вот там вот в правом верхнем углу, видите, да? У нас меняются характеристики наших бойцов, если мы вот сюда вот а, переводим. Так, ну что ж, давайте выберем какой нибудь стандартного. Давайте будем рыцарем. Так, и... Да, будем просто рыцарем Если вы видите вот такой вот значочек, это значит, что вам просто не дадут войти в игру Надо сначала набраться какого-то, видимо, опыта А уже потом только начинать, как говорится, кастомизировать своего а, персонажа Да, ну и собственно, да, и с маунтом нам с каким-то эксклюзивным Также не дают ребятки ворваться в игру, в том числе и на олене, поэтому мы давайте с вами выберем что у нас можно выбрать здесь, а медведя уже нельзя, пока что нам дают на выбор это стандартную лошадку ну давайте белую, белую лошадку туда выберем и выдвигаемся, выбираем остров, который нам доступен на данный момент, я так понимаю, у нас здесь все по уровням. И первый открытый для нас остров, это вот этот. И мы в него, ребятки, заходим. А, я так понимаю, здесь на сложность игры предоставляет нам выбрать. Но мы а, выбираем а, среднюю и стартуем. Так, ну что ж, играем, ребятки, с Wheeled Age в казуалочку, значит, такую стратегическую. И смотрим на ее возможности. Ну а вы пока ставьте лайкосики, подписывайтесь на мой канал. А, я, ребятки, выпускаю видосики на разные игрушечки, которые вы можете найти на моем канале. Возможно, ты для себя найдешь ту самую игру, которую ты больше всего любишь Так, ну а мы начинаем, друзья Мы начинаем, мы, значит, вот здесь вот ресаемся И мы пытаемся разобраться Так, мне тут, значит, предлагают обучиться Меня здесь, значит, ведут за ручку И показывают мне, что вот здесь вот у нас находятся какие-то монетки Которые надо бы нам собрать так, друзья, вы видели сейчас, что произошло? Мне надо было просто лишь зажать а, вот на этом месте и просто подержать. И тогда мы зачислили прямо в костер, прямо куда нужно. Ну вот кто бы мог подумать, а, друзья? Кто бы мог подумать, что все а, так тривиально и так просто? Но я просидел здесь буквально минут 20, наверное, чтобы понять как эта система работает. И реально, вот только сейчас до меня доперла. Просто, ребятки, наводите на костер, зажимаете, значит, правую кнопку мыши и держите. И в этом случае начисляется необходимое количество монет. Я надеюсь, ребятки, я вам чем-то ты да помог. И видели, да, я только что положил монетку, подошел один из наших бойцов и сразу же апнулся до какого-то, видимо, продвинутого уровня. И так, я так понимаю, нужно действовать здесь со всеми. Ну что ж, давайте посмотрим еще, куда можно вложить наши денежки. Это что за такое здесь местечко? Так, у нас, смотрите, есть один рабочий. Давайте еще денежку положим. Так, у нас, смотрите, рабочий сразу видит денежку и превращается в новый. У нас, ребятки, два рабочих есть, я так понимаю. По крайней мере, вот таких вот типа, которые отвечают за какие-то... За какие-то определенные работы на данном участке. Ох, пришел чувачок и выложил мне тут еще несколько монет. Естественно, я их а, собираю. Это может быть какой-то торговец, да? Давайте таким же образом дадим ему монетку. Одну. Так, нажимаем просто на него. И мы его, ребятки, снарядили. Он у нас с рюкзачком. И это кто такой? Интересно бы узнать. Скорее всего, это просто был торговец, который к нам подошел. Мы с ним поторговались. И мы остались в прибыли. Ну что ж, игра нам подсказывает, что нужно подойти сейчас вот к этому зданию. И жмякнуть здесь. Две монетки сюда для улучшения. Сейчас мы это и сделаем. Наконец-то, ребятки, прогресс пошел. Просто нажимая на клавишу, мы, наш персонаж просто выбрасывает все монетки наружу. Но ничего не происходит. А вот когда мы нажимаем вот на это здание... Тогда мы его снабжаем, и у нас, ребятки, сразу же пошла работа, и вот этот вот бравый кузнец начал молотить своим топором, и сделал, смотрите, оружие для вот этого бойца, который начал охотиться за кроликами, смотрите, что творится, банк, банк, он просто их вырубает, да, и добывает для нас, я так понимаю, какие-то ресурсы, замечательно, давайте посмотрим, что еще можно сделать, также к этому чуваку подходим, и пока что, ребятки, ничего, игра нам подсказывает, что нужно сходить вот сюда и посмотреть, что это у нас за здание, но... Я вижу, что это у нас а, оружейное, где производят а, молотки. А там оружейное, где производят у нас чисто а, луки и стрелы. Давайте дадим этому чувачку на лапу. И тут нужно три, ребятки, золотых монетки. Даем три монетки. И наш а, кузнец вы, выковал нам новое оружие и этот боец взял это оружие, или что это такое, это топорик, похоже, да, или это, или это молоток какой-то, не пойму. Но сейчас мы с вами, ребятки, и увидим, что же будет делать этот бравый парень. А этот бравый парень ничего не делает, он просто ходит туда-сюда, изображая из себя ярого и мужественного бойца, и ничего не делает, короче, лоботрясничает. Ну что ж, игра нам предлагает вернуться назад немножечко. Давайте вернемся. И здесь нам предлагают сделать что-то очень важное. Давайте вложим сюда одну монетку и посмотрим, что же здесь можно э, сделать. А Какой-то мы здесь наметили план. И по этому плану сейчас наш работничек э выстраивает нам здесь какое-то ограждение. Да-да-да, друзья, смотрите, что происходит. В динамическом режиме выстраиваются стены в прямом смысле этого слова. Да, вот выстроилась такая вот стеночка, которую можно, кстати говоря, теперь уже апнуть. И она у нас станет, я так понимаю, крепче. Так, ну а мы идем, ребятки, дальше. У нас светает, 7 часов утра, и нам необходимо двигаться. В процессе, если мы выйдем в менюшечку, то нам предлагают сохранить игрушечку. Наш прогресс никуда не потеряется. Отлично, ребятки, построили, значит, мы ворота, и мы можем их проапать. Давайте потратим оставшееся количество монет на улучшение ворот. И что мы видим? И мы видим, ребятки, что у нас опять наметился план. И у нас, походу, если сейчас рабочий подойдет, вот он, кстати, идет рабочий. Вот это, кстати говоря, рабочий, он сейчас задействован с молотком. Он сейчас произойдет какие-то улучшающие ремонтные работы и апнет эту изгородь до какого-то другого совершенно уровня. Ну-ка, давайте посмотрим, что произойдет. Так-так-так, ребятки, прогресс пошел. Давай-давай, молоти, родной, молоти как следует. Нам необходимо, чтобы защита была максимальная, чтобы супостат не прошел мимо нашей защиты, и мы его остановили. Вот такие, ребятки, ворота у нас выстраиваются. А, тира номер 2. Ну, Но апать мы их пока вроде как не можем, а потому идем дальше в нашу деревню. Проверим, что же здесь у нас творится. Пришел к нам снова торговец, а, нажав на него на правую кнопку выше, ничего не происходит. Хотя, вроде как должно. И он вроде как а, готов с нами поторговаться бы... Готов бы, но что-то почему-то никак не получается Ох, наш охотник бегает, ребятки Он надыбал нам монет, смотрите, что произошло Офигеть просто Надыбал наш охотник нам монет И мы идем, ребятки, уже с монетами к торговцу Который, наверное, может с нами поторговать Ну-ка, давайте посмотрим Нет, не получается у нас поторговать Нам предлагают апнуть нашего оружейника Давайте это и сделаем Так, так и что мы сделаем? Еще один арбалет, я так понимаю, сделали мы, да? Отлично, у нас осталось 3 монетки Но арбалет-то мы кому дадим? Арбалет нас, смотрите Когда у нас некому разбирать арбалеты У нас арбалет лежит здесь а, И а, тихо, смирно, точнее, это не арбалет, ребятки А лук, как я мог перепутать-то а, Собаку с носорогом Да, это у нас лук, и он лежит здесь И ждет своего, значит, выступления Своего выхода Здесь же мы можем апнуть еще одного рабочего и так далее и по ходу ну, а мы ребятки выдвигаемся пока что дальше у нас здесь а мини-лагерь укомплектован у нас добывается значит а, еда я так понимаю охотничкам а, правда ресурсы я не вижу а мы идем дальше у нас есть 6 монет и я надеюсь что нам хватит их на то чтобы нам обнуть следующий лагерь где-то здесь далеко я видел новый ага здесь тоже кстати можно апнуть. Но здесь можно поставить ворота это я уже понял и там, ребятки, сейчас у нас впереди есть еще один лагерек, который мы сейчас постараемся апнуть. Я не знаю, когда здесь будет какое-то нападение, но пока что никто на нас не нападает. И пока что все тихо, мирно и благополучно. Так, придя сюда, мы здесь, ребятки, видим каких-то типов, которые здесь ошиваются. И давайте вложим а, денежки в этот лагерь. Тоже укрепим его. Нельзя. Ага, можно. Но это я сам выложил просто. Ага. Как мы видим, здесь несколько бойцов. Этот лагерь, кстати, купить нельзя можно только лишь а, апнуть который, бойцов, которые здесь появляются возле этого лагеря. То есть мы, грубо говоря, нанимаем наемников, а они потом уже переходят а, с нами в наш а, лагерь. Вот такой вот а, расклад. А здесь пока что больше ничегошечки и а, нет. Ну что ж, давайте, ребятки, пройдем к себе в лагере. Может быть, у нас что-то там поменялось. Так, ну я вижу, что охота идет. У нас появился еще один охотник. И у нас, ребятки, день второй, игра сохранена, и у нас что-то, а, какая-то появилась надпись, а, какая-то была надпись, вы сейчас только что сами видели, я не знаю, что это значит, возможно, это какая-нибудь атака, ох, сколько же денег принес наш человек, надо бы ему тоже заплатить денежку, отлично, ага, это я так понимаю, мы отправляем экспедицию, когда мы платим ему денежки, денежку, у нас чувак уходит и идет, значит, на поиски, так, кого бы нам еще сделать-то? А, кого бы нам сделать, друзья? И сейчас посмотрим, кого нам сделать. Не знаю, кого сделать. Давайте сделаем еще одного ремонтника. Или же защиту мы улучшим. Или я не знаю. Так, секундочку. У нас день второй, я вижу. И давайте сделаем еще одного рабочего. Нам рабочие пригодятся. Так, ну пока что... Да, как мы видим, сразу же чувачок подбежал. У нас теперь, ребятки, два рабочих и два охотника, которые бодренько так добывают необходимые нам ресурсы. Здесь можно поставить изгородь, а здесь что? Здесь, друзья, можно тоже апнуть. Здесь, кстати, мы добывать будем а, камень, я так понимаю. Так, работнички, хорош лоботрясничать. Давайте займитесь уже делом, в конце концов. Надо бы здесь построить, здесь каменоломня у нас нах будет находиться. Надо бы нам сейчас срочно ее построить, чтобы у нас а, прибывал уже а, ресурс. А, я так понимаю, что у нас а, один из десяти дней, это мы здесь а, должны, я так понимаю, выжить но пока что я не вижу никаких трудностей пока что наши охотники бегают пока что все нормально да давайте здесь сразу же ворота поставим да да да так я приказал поставить ворота и сразу же их про друзья О, это у нас своеобразная вышка с которой будут стрелять наши лучники замечательно просто великолепно я-то думал здесь какая-то каменолом мне будет в конце концов смотрите что творится а Смотрите, у нас просто денежки тут валяются вокруг, и нам только ходи и собирай эти денежки. Так, а тебя можно как-то апнуть, а, боец? Нет, бойца апнуть, к сожалению, не получится. Так, ну а мы идем дальше. Так, здесь у нас быть, а, должны быть воротишки, и надо бы их апнуть. Так, секундочку, а где у нас а, маркер? Был же сейчас только что маркер. Куда он делся? Вот он, маркер, и апаем, ребятки. Давай, подходи, строй уже, строй ворота здесь. И мы, наверное, сразу же их апнем до второго уровня. Так, секундочку. Почему-то до второго уровня сразу не апается Так, где и второй, сейчас будет третий Так, давайте-ка апнем сразу же до укрепленного варианта Денежки у нас есть Не забываем отходить И вот он, наш человечек, который должен принести нам еще деньжат Давайте посмотрим, что он нам принес Ну что, родной, ты принес нам деньжат или нет? Ничего он не хочет нам говорить а Что мы сделали в прошлый раз, чтобы он заговорил? Секундочку Ага, это я, тихо-тихо, а, это я выкладываю свои деньги, я понял. Ну, как-то этот типок наш не хочет вкладывать нам деньжата, ну ладно. Так, ну что ж, немножечко мы, значит, укрепились. Здесь у нас, я так понимаю, тоже наш рубеж очередной. Но здесь нам, по идее, защищать-то и нечего. Здесь можно поставить только вышку. Ох ты, еще одну монетку нашел, отлично, да. Необходимо, ребятки, блуждать по территории, и вы будете находить монетки. Так, а что это было сейчас? Ой... Что это было? Сейчас мне говорят, что кто-то на нас нападает. Это какие-то бандюганы, я понимаю, да? Какие-то бандюганы на нас напали. Вот это что такое, я не пойму. Надо бы нам как-то их отбиваться уже от чуваков. Так, секундочку. Да, я смотрю, что наши пока что справляются. Какие-то типы на нас нападают, но я, если честно, не совсем понял, что сейчас было. Я слышал только, что ночью нападают на нас враги и ночью мы значит подвергаемся нападению какому-то так куда бы нам потратить наши денежки я не пойму давайте сделаем еще лучника наверное ну хотя у меня пока что и так хватает это что такое это у нас а, лучники это у нас значит охотники это вот, вот это кто такие вообще, не понимаю Это у нас. Так, ух ты, еще один день, и нам приносит вот этот человечек денежек, отлично. И мы его отправляем в экспедицию. Пускай идет за деньжульками. Так, вот это два лоботряса, я так понимаю. А нет, это у нас строители, отлично. Так, так, так, смотрим, кто у нас здесь. Это у нас лучник, это строитель. Надо, наверное, сходить в лагерь к наемникам, посмотреть. Может быть, у них что-то там есть. Так, давайте здесь сначала пробежимся, тоже посмотрим. Ага, вот это что? Это же лагерь наемников, ребятки. И с этой стороны есть, и с той стороны тоже есть лагерь наемников. Так, держи монетку. Монетку, говорю, держи, держи, держи. Две штучки. Да. Четыре а, человечка у нас уже есть. Тут у нас, по-моему, еще один лагерь есть. Тут, а кто-нибудь здесь есть? Нет? Здесь, похоже, никого нет. И мы обнуть это место тоже не можем никак. Почему-то оно у нас красненьким светится. Ну, да ладненько. Так, ну что ж, пройдем, пройдемте, ребятки, дальше, пройдемте выше. Может быть, там впереди мы чего-нибудь увидим а, такого более-менее важного и нужного. А, ну что ж, продолжаем, ребятки, играть в Z Wild Age. Это у нас, значит, казуальная стратежечка. А, так, своеобразный Tower Defense, где нам предстоит обороняться от а, различных нападений. Да, мы будем подвергаться нападению а, в процессе какого-то времени, я так понимаю, в течение 10 дней. И если мы э, это нападение сдержим за 10 дней то у нас будет все хорошо так нам нужно мне кажется больше бойцов нежели э, нежели нежели да давайте лучше сделаем больше бойцов потому что если мы будем слишком много рабочих делать нам строить все равно не на что а у нас это будет только в минус так идемте сюда и смотрим что у нас здесь есть денежки денежки отлично как только мы подходим к нашим а, персонажам, а нам сразу же выдают деньжульки а, отлично Здесь какая-то разведка произошла и нам, ребятки, сразу же выдают денежки, поэтому надо всегда курировать, пульсировать и смотреть, что же наши типы а, да, были в процессе. Так, здесь можно, кстати, тоже апнуть, пока, ребятки, есть денежки. Давайте апнем, пока наш там а, ну, а, ремонтник а, рабочий придет, а, время пройдет и надо, ребятки, апать это все дело побыстрее. Так, что у нас здесь? Давайте пройдем, посмотрим, как следует здесь у нас дичь ходит, я смотрю, да, да, да. Так, дальше пойдем. Ох ты, а этот сундучок почему я не заметил? О, вот это да! Вот это клад я нашел, охренеть! Как же я его сразу-то не замечал, этот сундучок, а? Это просто офигенный, ребятки, вклад и вклада в мое существование и развитие. Это просто обалдеть. Так, иногда наш персонаж имеет свойство уставать. Как вы сейчас видите, полоска стамина у него убывает. Но нам ее нужно постоянно поддерживать, иначе нашему герою... Иначе наш герой будет медленно очень двигаться. Вот даже когда он просто ходит, эта полоска, ребятки, постоянно бывает. Так, ну что, ребятки, давайте-ка я вас всех найму. Давайте уже присоединяйтесь к нашу банду. Вы нам нужны, вы нам должны помочь освоиться на этой новой земле. Так, ну что у нас из того портала еще никто не идет опасный? Нет, не идет. Я так понимаю, что когда у нас финалочка начнется, оттуда, наверное, какой-то огромный мегабос вылезет, который и будет являться причиной нашего краха. Но мы постараемся укрепиться здесь по максимуму. Так, здесь тоже же можно ворота поставить. Или нельзя еще пока? Пока что все то, что находится в тумане, в неразведанном, я так понимаю, да, нашими войсками, оно для нас недоступно, и строить мы здесь не можем. Поэтому, так, это что за у нас олень ходит здесь? Его можно как-то... Ага, смотрите, что происходит. Смотрите, ребятки, мы можем быстро восстанавливать, если мы нажмем на травки. Наша лошадь очень быстро восстановилась сейчас. Сильно. Так, где атака? Атака, друзья, в 3 часа ночи атака началась. Кто-то атакует нас. Давайте посмотрим, кто же. Так, здесь бы надо укрепиться. Вкладываем сюда и смотрим. Так, сюда бы надо тоже вложиться. Здесь должна быть башенка у нас большая. Так, секундочку. Только так деньги уходят. Или что это было? Или это, а, или, а, или это я отмену сделал? Похоже, да, это я для демонтажа сделал отмену. Ага, понятно. Так, так, так следующий день. И давайте сходим сейчас за монетками к типу. Что-то как-то я неправильно, мне кажется, ворота расположил. Вот ладно. Захватываем все больше и больше территории. А здесь, к сожалению, я поставить не могу, потому что здесь, как видите, туман. И, скорее всего, он и мешает нам поставить а, что-нибудь здесь. Но это, слушайте, хорошо, что я на сундучок набрел с золотом. Он мне очень сильно помог. А сюда, чтобы апнуть, нужно 6 целых штучек. Так, я так понимаю, мы отбили атаку. Наш торговец приносит нам еще золотишко. Отправляем его в экспедицию. Так. Кого бы нам еще сделать? А вот это лоботряс, Я так понимаю, у нас 4 лоботряса есть. Давайте сделаем лучников, точнее охотников. Раз охотник, еще охотник, и еще охотник нам нужен. Давайте, ребятки, давайте лоботряс ничить нельзя. Необходимо, чтобы охотников было у нас по максимуму. Так, еще две монетки мне принесли замечательно. У нас третий день выживания. И еще одного ребятки сделал давайте чтобы меньше было лоботрясни лоботрясничающих персонажей вот еще один бежит давай бери свой лук и айда пошел добывать для нас а, пропитание добывать денежки и многое другое так идем сюда значит надо нам посмотреть как наши разведчики действуют. А, что же они уже нашли так отлично здесь монетка так у тебя что нет монетки еще у этого типа еще нет монетки так вот здесь есть монетка замечательно а, здесь можно что-то построить или же нет? А, нельзя. Это у нас, ребятки, все, что в тумане, построить мы не можем. Так, а тебя можно же рек рекрутировать? Ну вот же монетку кинули. Нет, которые монетки, ребятки, выбрасываю я. Только по этим монеткам у нас призываются новые юниты. Вот видите, он только, он только что подошел и сразу же рекрутировался ко мне в армию, потому что кинул монетку именно я. Так, здесь пока что все закрыто. Здесь нам сделать ничегошечки... Нельзя с этим лагерем, да. Ох, как много, а! Некоторые добывают. Это просто замечательно. К нам иногда золото просто так и сыпется в наши карманы. Замечательно, это мне нравится. Братишка Скрэч любит золотишко. Давайте побольше, побольше ему отсыпайте. Здесь монетка, тут монетка, да. В общем, основной геймплей заключается в том, что нашим героям надо везде бегать, надо все окрестности шмонать. Проверять, да, и строить вот такие вот построечки. Причем, ребятки, один раз крикнув и наметив план, мы, если вдруг еще раз также сделаем, то мы потратим наоборот лишнюю монетку, потому что мы не апнем, а мы наоборот демонтируем это все дело. Так, еще, ребятки, золото целый сундук золота я нашел. Вот это просто замечательно! Это нам всегда пригодится. Так, идем дальше. Что ж, у нас с этой стороны еще, похоже, один сундук золота. Ну, тут просто его завались, да? Сейчас пойдем апаться конкретным образом. Будем апать все подряд. Так, здесь у нас еще один лагерь. Здесь у нас можно еще а, нанять, а, нанять себе бойцов. Так, наша лошадка сейчас перекусит, и мы побежим обратно. Еще один боец должен прийти ко мне. Так, забирай. Еще, ребятки, на, к нам три бойца вступают. Это замечательно, просто великолепно. А в три часа, насколько я помню, начинается осада наших владений. И нам примерно в это время надо быть Антома, дома, наверное. Да, пойдемте. Слишком далеко не будем отходить. Сейчас по газам и обратно к себе в лагерь. Ох, тут у нас стройка идет массово, полным ходом. И мы сейчас апнем, как только у нас этот боец построит, мы сразу же здесь апнем все это дело как следует. Все, готово, молодец. Так, давайте-ка апнем. Ага, апнул я, но не то немножечко. Надо было ворота апать, а я апнул здесь вышечку. Ну ладно, у нас сейчас денег много, мы богатые же, смотрите. Денег у нас 26, друзья. 26 золотых у нас есть, мы нашли 2 целых сундучка с золотом. Идем дальше. Не пойму, почему в этом тумане нельзя ничего строить. Так, работнички идут. Давайте сейчас вот из этих типов сделаем нормальных воинов, чтобы у нас а, наша база была укреплена по максимуму. Так, а, еще один день прошел. День пятый начинается. Но если честно, как-то не особо я вижу, чтобы мы как-то страдали от того, что на нас полчища врагов наступает ох ты, торговец еще принес золотишко как-то пока не сильно страдаем так, давайте сделаем следующее еще несколько бойцов сделаем, давай, кузнец, работай вся надежда на тебя ты наша главная рабочая сила в этой всей заварушке так, еще один а, лучник. И давайте все-таки сделаем еще одного а, ремонтника, потому что ремонтники нам тоже нужны. Да, я бы сказал, они тоже являются достаточно ключевым и важным а, звеном в этом всем деле. У нас два лоботрясничающих персонажа остался. Один лоботрясник и тоже нанимаем, а, делаем из него человека. Да, был лоботрясом, а стал человеком. Да, стал охотником, который будет теперь приносить золотишко. Так, давайте вот эту ключевую вышку мы все-таки арнем. Так, секундочку надо ребятки посмотреть что у нас будет дальше так давайте 6 нужно до да, уровня отлично и пускай у нас здесь пока что строится а мы потом придем посмотрим так наша лошадь устала я так понимаю да офигеть просто так давайте поедим ох ты Ох, как много а? так лошадка наша устала и не хочет бегать или хочет так секундочку да много нам золотишко принести это просто замечательно идем дальше и проверяем что здесь можно сделать так, здесь у нас, смотрю, по... здесь у нас укрепили немножечко позиции. Здесь, мне кажется, надо тоже башню сделать большую. Давайте прокачаем ее. У нас пока денежка есть. Да, башни надо прокачать. Я так понимаю, что они будут эффективнее гораздо. Ох, молодцы, скауты мои, молодцы. Действуйте очень отлично, очень слаженно. Так, эти ворота надо, наверное, тоже апнуть. Ну ладно, я пока этого делать не буду, потому, потому что они, похоже, у нас максимального уровня. Так, а здесь что-то можно сделать? Нет? Здесь у нас э, невозможно ничего сделать. Нужен центр, тавер-центр третьего уровня. А как его развить? Я, ребятки, еще даже ума не предложу, вообще не представляю. Как сделать свой тавер-центр, центральную свою деревню третьего уровня, без понятия. Так, ну что, вы натырили? Ничего не натырили наши ребята. Ничего. Так, мои лошадь начинает уставать. Так, там мы сундучок обшарили. И здесь у нас появляются новые рекруты, которых мы сейчас непременно наймем. Давайте, ребятки, вот у нас золотишко подвалило, ваша первая залпра зарплата. Авансом плачу, но чтобы отработали потом по полной. Братишка, скрэча обманывать нельзя. Так, идем дальше. Идем дальше и видим, что здесь у нас пока что ничего нет. Это у нас, значит, область какая-то, откуда, наверное, скорее всего, будут приходить потом э, какие-нибудь враги. Ох, смотрите что, вот, ребятки, тот самый момент. Когда мы наблюдаем, ребятки, когда у нас выходят а, монстры из этого, а, из этой, значит, пентаграммы Вот сейчас только что они у нас ворвались Вот они здесь за мной бегут И это, ребятки, атака Нам нужно будет эту атаку сейчас отбивать Лучники, действуйте, вон враги идут Вы что стоите, не действуйте Атака, атака, забегаем, друзья И начинается, начинается Все, враги подошли к воротам Нам нужно их срочно атаковать А если я сам выйду и буду, буду атаковать, получится ли у меня или же нет? Вломают они ворота, но ничего, ребятки, мы держимся. Так, эту, эту башню подкачать невозможно. Потому что она у нас тиром 2. Давайте посмотрим, как же нам а, лучше, лучше апнуть наш центральный форт. А, наш центральный порт. Форд пост, точнее, чтобы у нас он был тира 3 Так, заходим уже мы на место и смотрим, что же здесь можно апнуть-то. Я так понимаю, надо. А, вот, ребятки, мы можем апнуть его вот таким вот образом. И до нового тира. У нас появляется какая-то палатка. Да, да, да. Я только не пойму, что это за палатка. Наверное, скорее всего, ждет строительство все это дело. Не так просто. Ну, хотя до для, для, для следующего тира нужен, нужно еще развиться. Да, тир 2. Но я так понимаю, мы сейчас до тира 2 развились, да? А давайте до третьего уровня разольемся. Нужно 9 монеток. И вот так, ребятки, выглядит тир номер 3. Да, да, да, мы развиваем наши, нашу, значит, крепость, увеличивая тир. Теперь у нас вот такая вот большая палатка стала, и я так понимаю, открылись новые совершенно возможности. Так, у меня, значит, один лоботряс, давайте сделаем из него ремонтника какого-нибудь, точнее, рабочего, который будет ходить и ходить, значит, будет и делать нам приятные вещи. Кстати, я так понимаю, что вот такие пентаграммы, они из двух сторон. Ох ты! А здесь что у нас такое? А здесь тоже чувачок предлагает делать нам молотки. Так, давайте пробежимся в эту сторону. Да, здесь нам теперь тоже доступно сделать ворота. Ворота ли? Давайте тоже сделаем это. Так, секундочку. Здесь нам можно нанять рекрута. Давайте забираем его. Давай-давай, родной, иди уже в наш главный лагерь. Так, здесь что такое? Это что у нас тут, подсказочки должны быть? Так, какой-то уровень... А, уровень 5 нужен, ребятки. Уровень 5, чтобы эти все лагеря, я так понимаю, к себе, наверное, привилегировать. Так, 6 из нуля, у меня только 5, надо бы от кого-нибудь монеты э, взять. Так, о, отлично, вот и монетка. Вот эти, кстати, мосты тоже можно апать. А вот еще одна монетка. Давайте попробуем апнем хотя бы... Ой, да тут целых 6 монет надо, офигеть просто как много. 6 монет, друзья, надо. Но я пока, ребятки, пробегу сейчас в ту сторону и следую. А потом, когда буду возвращаться обратно, я... Ох, сколько вас тут типов, а! Это мои охотники сейчас пробежали. Они только что с охоты и принесли мне немножечко а Так, а тут что такое? Это что такое? Так, это что я сейчас сделал? Вот это сейчас что было, я не знаю. А, вот я прям даже не знаю. Вот это что такое сейчас? Дерево. Я одну монетку вливаю, и что? Типа это будут рубить или как? Да, друзья, это скорее всего мы будем рубить дерево. Теперь уже можем. Так, вот тут у нас, значит, еще один лагерь. И давайте наймем лучше типов. Нам нужно больше рабочих. Нам нужно больше, больше, больше. Давайте, вступайте в наши ряды. У нас там хорошо. У нас хорошо кормят, у нас хорошо платят. Мы никого не обижаем из свои. Так, идем сюда и смотрим, что у нас здесь. В первую очередь нас интересуют скрытые сундучки. Так, это что у нас вот такое? Это у нас олень. Скрытых сундучков я не вижу. У нас наступила ночь, и, я так понимаю, я подхожу к еще одной, значит, пентаграмме, из которой выходят у нас бойцы. Сейчас, скорее всего, будет нападение. Мы идем обратно специально, да, чтобы здесь не останавливаться. Скорее всего, нападение уже на нас идет. Да, с каждым днем а, враги становятся сильнее, я так понимаю. Волны на нас выступ... выступают гораздо более м, такие плотные. Так, что нам здесь сделать? Нам нужно апнуть вышку нашу и апнуть ворота. Ворота нужно сейчас же апнуть, потому что к нам скоро придут супостаты, которые дадут нам просраться, так сказать. Так, идем дальше. Так, это мы дело тоже обязательно апнем. У нас, ребятки, шестой день. Сможем ли мы выжить, друзья? Получится ли у нас или же нет? Делайте ваши ставки, пишите комментарии, и я непременно на это все отвечу. Так, ну что ж, вот такая вот у нас игрушечка под названием The Wild Age, а, казуальная, значит, стратежечка, в которой мы а, отбиваемся от небольших а, орд, а, от небольших толп врагов, которые постоянно вот налетают, вот как сейчас, да, и то, как мы эффективно себя проявим в а, а, сказывается на результате, да, то есть вот у нас подбежали, а это тоже наши типы все, вот они подбежали, значит, с ворота. И сейчас будет атака, я так понимаю. Да, то есть у нас дефенс такой, да, стратегический, где надо будет... Uh... Тактические какие-то приемчики применять, думать, да, наперед и так далее. Ну что ж, я надеюсь, что вам азы самые я показал, и вы для себя, друзья мои телезрители, уяснили, стоит ли играть в эту игрушечку или же нет. Лично я ставлю этой игре 7 из 10 возможных баллов в данном жанре. Есть очень много мелких таких нюансов, с которыми приходится сталкиваться и разбираться, хотя игрушечка, ребятки, казуальная. В ней должно быть все предельно просто. И понятно, ну, наверное, играет роль еще мое незнание английского языка в полной мере, поэтому я немножко здесь а, подложал Но ну, а что думаете вы по поводу данной игры? Пишите, пожалуйста, в комментариях, мы непременно это обсудим. А для того, чтобы братишка Скретч продолжал дальше играть и проходить эту игрушечку, давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и братишка Скретч будет дальше продолжать играть в игрушечку под названием The Wild Edge. Играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея!